Друзья, привет! Недавно в комментариях нам был задан вопрос, имеет ли право стажер ДПС выписать штраф водителю. Отвечаем. Федеральный закон о полиции говорит о том, что на стажеров возлагаются все права и обязанности, распространяющиеся на сотрудников полиции. Порядок привлечения стажеров к выполнению обязанностей, возложенных на полицию, утвержден приказом МВД России номер 942. В пункте 10 данного приказа сказано, что стажерам запрещается составление протоколов об административных правонарушениях. Соответственно, стажеры ДПС не имеют права соштрафовать водителей. Пишите в комментариях темы новых роликов. По самым популярным вопросам мы подготовим новые видео. А также ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.